День добрый, дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов. Хотел сейчас заняться чем-то полезным и плодотворным, но решил снять еще один ролик о Константине Терентине. Константин Терентин в очередной раз совравший. Ролик этот пишется не с целью порадоваться, позлорадствовать и так далее. То есть и этот ролик записывается не для Константина Терентина и не для тех 16 человек, которые его активно поддерживают. То есть ролик я пишу для людей, которые верят Константину Терентину и идут за ним в какие-то новые проекты, которые он продвигает. Ну конкретно сейчас он продвигает ЗУКО. Пожалуйста, знайте что все обещания, которые делает Константин Терентин, они чаще всего сливаются и сливаются в унитаз. Вот яркий пример. Был такой проект Diamond Profit Center, который Константин Терентин создал, и потом Абсолютно его не развивал в течение года 2014 в январе проект закрылся без всяких предупреждений и вот относительно недавно появился вот такая надпись что проект стартует 17 февраля он будет новый ну и так далее и так далее то есть все в стиле константина терентина сейчас вот у нас 19 февраля и проект стартует он должен уже работать минимум двое суток даже желание что то здесь поменять как то проинформировать людей у терентина не возникло поэтому друзья если вы верите этому человеку то вы знаете что это не один проект который он слил в унитаз вот еще один типичный проект проект константина терентина робосендер программа рассылки по skype обратите внимание что когда все это начиналось программа продавалась за 50 долларов Потом цена ее резко возросла до 10 долларов, то есть идет такая бесконечная акция, можно купить ее за 10 долларов. А сейчас эту программу вообще можно получить бесплатно. То есть кому она нужна, вот ссылка в описании под данным видео. То есть очень обидно за людей, которые поверили Терентину и купили даже акции этой программы. Тут где-то был список, а вот список акционеров. Посмотрите, вот эти вот люди. Они еще купили не только саму программу, а купили и акции этой программы. Они тоже стоили по 50 долларов. Естественно, сейчас, когда эту программу можно получить абсолютно бесплатно, либо даже с этого официального сайта купить ее в 5 раз дешевле, ни о каких нормальных заработках, прибылях говорить не стоит. А сейчас Константин Терентин активно двигает проект Зукол. Не хочу оценивать сам проект, то есть я использую совершенно другие инструменты. Для меня они значительно эффективнее вот плюс зукл это сетевая компания а там где сетевые структуры там естественно константин терентин Но надо же как-то зарабатывать свои 300 долларов в день вот друзья если вы идете в зукл если вам нравится этот проект идите но все-таки не надо связываться с человеком который вам однозначно ничем не поможет и который вас однозначно приведет куда-то совершенно не туда такой вот ролик о лидере млм константин не Терентине, я все время путаю его фамилию. Спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментарии под данным видео.